Всем привет! Вы на канале Минеорология и Мизматика, и сегодня мы поедем в э, Меловые Отложения искать там Белемниты. Хочу напомнить, что больше 80% моих зрителей смотрят видео без подписки, и предлагаю вам подписаться на канал, чтобы не пропустить новых видеороликов. Итак, находиться это будет вот, примерно здесь. Рядом с городом Белгородом, вот это мел. Итак, мы находимся рядом с Белгородом. Вот здесь все в мелу белое. Попробуем поискать здесь что-нибудь. И, кстати, здесь есть ракушки. Если вот проглядеться. Вот. Их тут, кстати, много. Короче, вот я ходил, смотрел, и знаете, что я нашел? Кость. Это кость чья-то. Но больше она похожа на какую-то деревушку, но это видно, что это кость. Хотя мне кажется, что она недавнешняя. Так что да. Короче, вот я иду. И замечаю, вот, вот эти, это куски белемнита, действительно, правда они разломные, но я думаю, что здесь вообще белемнитов нет, но вот, реально белемниты. И да, еще один белемнит, конечно они не... не очень в хорошем качестве. Мне кажется, если его помыть, то он будет лучше. И, короче, вот. Я лазил на горе. Вот и, и сейчас на горе. И смотрите, что я нашел. Бельмит. В таком милу. Мне кажется, будет его вытащить сложновато. Да, но попробую. И по итогу вышло вот такой белемнит. Прошло минут сорок, Я уже вообще в другом месте. И да, я опять нашел обломок даже белемнита. Вот. Как это так? Я тут еще гулял и нашел, уже не бельмит, а вот такая ракушка, Окаменелая, конечно, но такая розоватая. конечно, сложно отличить, но вот такая ракушка. Так, я пока что ничего не нахожу. Но мне кажется, из-за того, что очень мало находок, видео покажется маленьким, но окажется, и я решил снять, как вот вообще происходит вот это все. Вот я, получается, рядом вот с горой. Тут, кстати, нормально. И просто беру молоток и вот так. Где вот разломы Они просто могут вот так Оваливаться И это довольно таки опасно Потому что это может все Случайно валиться на меня Но Вроде пока все держится И вот так Мы Просто долбим И на всякие такие штуки Мы можем находить раз таки белемнитов Вот все обваливается Вот И все с горки скатывается вниз Вот Просто Тут всякие даже растения растут Вот Паучья какая-то нарка Тут паутина еще акрицы живут всякие? Вот пол, кстати. Да. Вот примерно так и происходит, вот так. И можно даже вот здесь посмотреть. Бельмиты здесь довольно редкие, но найти можно вот больш... Он большой эти отложения. Но все же бельмиты довольно редкие. Вот. Вот так это и происходит. Короче, все еще здесь, но я хотел кое-что вам показать. Смотрите. Это лестница. Деревянная лестница наверху. Значит, уже здесь кто-то лазил. А так, все еще ищем. И, короче, я вот забр забрался по горе, что показать. Вот так это выглядит там внизу короче свалка Да. ну вот примерно так тут выглядит вон там вдалеке белгород вот как то так и это наверное самый большой бельмица сегодня уже вечереет но вот вот большой такой бельмит. И все, последняя находка. Я уже шел и вот в горе нашел вот два таких наконечник и вот такой большой бельмит. Это вот последняя находка. Да. Итак, вот что мы там нашли. Мы нашли там... Семь белемнитов, а точнее два больших, два вот таких кончика и их туловище, ну и ракушку. Белемниты обычно вот такого коричневого цвета, но, например, вот этот, он какой-то серый. Это странно. Ну и вот этот белемнит, он вот на две части был уже разломан. Напоминаю, что их формула кальций СО3. И он должен быть довольно легкий. Ну вот, как вы видите, они довольно легкие, при этом еще полые внутри. И ракушка вот. Такая. Небольшая. Вот чуть больше одного грамма. Вот. Примерно такие находки. Ну, вот, впрочем, и все. Предлагаю подписаться на канал Mineralogue Numismatica, чтобы не пропустить новых видеороликов. И не забывайте про лайки. Всем удачи, всем пока. С вами был канал Минерология и Мумизматика.